Всем привет, это проект Варгонза. Наша постоянная рубрика ЧУВК-пего, частной войны корреспонденции. Я в этом смысле никому конкуренцию составлять не собираюсь. Да, и у нас. Вторая уже беседа. Договаривались периодически встречаться регулярно, чтобы сверять часы и действительно узнавать из первых уст реальную обстановку как на Артемовском фронте, так и на других участках. Евгений Викторович Пригожин снова мы у него в гостях. Вопросов накопилось, мягко говоря, немало интересные, как ваши оценки и, возможно, какие-то инсайды, о которых вы еще публично не заявляли. Прежде всего, конечно, всех волнует, и кто-то думает, что будет контрнаступление, кто-то думает, что это блеф, кто-то считает, что это будет под Мариуполем, кто-то считает, что это будет Сватова кто-то, что на Артемовске. Вот лично ваши оценки, учитывая, что вы регулярно на передовой бываете и с большим количеством командиров общаетесь, как вы прогнозируете дальнейшее развитие ситуации? Ну, первое по инсайдам, да, по жестким, сразу пройдемся. Первый жесточайший инсайд, я просто хотел о нем сказать, это Трамп Нигей. Вот. Ну, просто, чтобы понимать. Вот, теперь по... все. Да. А Евгений Викторович, да. э, ну, то есть у вас есть, вот, у меня так, есть данные? У меня есть данные, все, так сказать, информация из Белого дома, в том числе, не гей. Вот. Да. Ну, у вас, кстати, источники надежные. <laughs> и очень надежные источники. И Будут. обширная сеть, я так понимаю. Да, да, абсолютно верно. Да. Все правильно. Значит, э, итак, э, обстановка на фронте. Обстановка на фронте следующая. Э, ветер дует, земля сохнет, украинская армия готова к контрнаступлению, количество войск не уменьшилось, количество войск увеличивается и увеличивается ежедневно. Здесь у нас Рядом находится начальник разведки, который всеми эти данными владеет, и сейчас еще подскажет. Украинская армия готова к контрнаступлению. Е ее сдерживала плохая погода, и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые необходимо было решить. Но ну, это тоже БК, личный состав. Личный состав, БК, там не дошли леопарды, какие-то там еще вещи, которые им хотелось бы. Там авиационные бомбы высокоточные, которые они должны начать принимать, применять, возможно, там находились в дороге. Передвижение транспорта внутри Украины активное. Перемещение войск в сторону переднего края активное. Какие-то подразделения они меняют э, менее обученные на более обученные, выводят их в тыловые районы для обучения. Ну, в общем, у них идет хорошая, правильная боевая работа. И украинская армия, которая была в 2014 году просто кучкой голодранцев и закрывала свои фланги э, над сбатами, как говорится, на этих на пердячем паре. да, пыталась что-то делать, то, во-первых, с 2014 года мы это хорошо наблюдали, в том числе за рубежом, где мы периодически сталкивались с представителями украинских различных силовых структур. Они готовились, к 2022 году они были готовы, и когда мы начали так называемую СВО, и когда были первые бои, то украинцы проявляли уже тогда себя очень организованно, очень смело и подготовленно. Мы в свою очередь, начиная с тысячи, я так исторически, чтобы было понятно. Нет, да, контекст важен. Да. Мы так понимаем, никуда не они никуанитаров. Абсолютно Это верно. У нас время подробно есть, да. Поговорить. Да. И разведчиков тоже послушай, да. потому что интересно, вот э, ну как бы все там говорят, у них то есть, это есть, их там много, их тут мало. Но вот чтобы действительно понимать, э, насколько и какую это несет опасность. Какую опасность и, и что, да, какой опасности, что, нас, что нас может ожидать в том или ином случае? Мы, начиная с 1945 года, после Великой Победы, пока у нас была армия, эта армия старой памятью понимала, как воевать. Прошли из значительных войн последних там, да, десятилетий, прошли Афганистан, прошли Чечню, прошли Сирию. И прошли небольшой конфликт 2014 года, собственно говоря. Ну где российская армия практически, ну, такой, а... да, абсолютно. Пацаны да. местные, да, конечно, им помогали. В наверное. Афганистане, я. Мало что знаю изнутри про афганский конфликт, кроме того, что я сидя в лагере писал бумаги о том, что хочу на войну, меня не взяли, да, в отличие от сегодняшних заключенных. По чеченским событиям, любой чеченец, который воевал в Чеченскую войну, вам скажут, что они 15-летние пацаны, бодались с российской армией и достаточно успешно. Любой наш военный, который воевал в Чеченскую войну, Правильно? Он скажет о том, что бардак был такой, что мамы не горюй. И то, что ну, мы вообще, мы то, что нас мы нас вообще нас... вытянули, это, собственно говоря, надо благодарить договоренностям президента Путина и отца Рамзана Ахматовича, первого президента Чечни, да, если не ошибаюсь, то, что они сумели остановить эту войну. Но это была война с 15-летними пацанами, которые с гор спускались с автоматами и с так называемыми, вспомните, арабскими наемниками. Да? Ну и У которых не было ни авиации. У действительно... них не было ничего, кроме ручного пулемета. И РПГ, в лучшем случае. И эти, ну... эти 15-летние пацаны, это аборигены, собственно говоря, да, по международной терминологии, которые выскакивали с гор и петушили всю нашу советскую армию. И поэтому годы в конце советской власти, может быть даже в середине советской власти, армия превратилась из боевой структуры в некую, не социальный лифт, а некое социальное сообщество, где люди приходили, учились, служили, ковырялись в носу периодически, иногда что-то делали и умирали. При этом получая определенные социальные гарантии. Не, ну, наверное, были достойные офицеры. Сто процентов были достойные офицеры. Сто процентов. Я сейчас говорю... В общем, сложившаяся ситуация. Дальше, после Чечни у нас была, после 2014 года, короткого, легкого, и уже 2014 год, не очень легкого, да, скажем так. Но 2014 год мы все уже хорошо помним, что происходило. И украинская армия вынуждена была отступить с тех территорий, на которых мы их остановили. Но надо обратить внимание, ведь мы их остановили, остановили, если мы говорим здесь про Луганск, под Луганском. А в Донецке остались. А, остановились. Донецк почти был окружок. На окраинах мы за это время куда-нибудь продвинулись. Нет. Мы остались на тех местах, на которых остались. Не, ну было Дебальцева там еще. Ну, Дебальцева, так, если по-честному говорить, у меня здесь сидит человек, который, собственно говоря, Дебальцева делал. И Дебальцева это большая-большая легенда. И когда мы между собой разговариваем, то мы говорим, про Дебальцева всех тупо наебали. Не была там окружена украинская армия. Это все чушь. И все, что произошло, просто у Порошенко очко жемануло, он обосрался и убежал. И поэтому они вышли с Дебальцева организованными колоннами. И если бы они сопротивлялись Дебальцеву, неизвестно, что бы произошло. И так, как было Дебальцево, так, как была, собственно говоря, такая вот обширная, патриотическая, нельзя сказать истерия, а подъем после Крыма, то мы... Думали, что мы сильнейшие. Дальше мы зашли в Сирию. Теперь в Сирии, совершенно авторитетно, в присутствии командира, замов командиров, Сирия, это была погоня за аборигенами. Да, там было страшно, там было тяжело, для кого-то это было там совсем страшно. Мы туда заходили, в Сирию, имея на руках китайские автоматы, которые разваливались после там, третьего рожка. И особенно больше ничего не имели. И поэтому мы тоже несли потери. И когда мы работали в Сирии, поддержка со стороны Минобороны была 0, хрен десятых. И большинство танков, которые у нас там были, мы отвоевывали в бою с ИГИЛ. Но ИГИЛ это были тоже аборигены. Мы сейчас в других странах мира боремся и с ИГИЛ и с Аль-Каидой и прекрасно понимаем уже сейчас задним умом, что это просто гопники. Которые, да, могут наподличить, да, могут взорвать, да, могут отрезать голову, да, лучше, так сказать, им э, с голой жопой на мороз не выходить к ним. Но это были аборигены. Но это не профессиональная армия, то есть просто... Абсолютно Шумская... верно. Дальше, дальше среди этих аборигенов мы полетали на самолетах, на вертолетах, куда-то побомбили бомбы. Было ли это эффективно или нет? Неизвестно, история сейчас уже за последний год восстановила справедливость, и все теперь понимают, что в сирийской войне основную роль играла ЧВК Вагнер, которая шла и на месте вырезала этих эгиловцев. Вот, поэтому это что касается исторических аспектов армии. И за эти долгие годы армия... То, что мы видим, я, возможно, могу ошибаться и не видел каких-то супер подразделений, до которых я просто по своему низкому статусу и рангу э, армейскому, да, я рядовой запасом, э, я не дошел еще. Но то, что мы видим, то в основном это все шоу. В основном это красивые картинки. Если кто-то испытывает бомбу и она летит куда не надо, ну, в картинка появляется та, в которой она летит туда, куда надо. А теперь... Мы, как говорится, вышли в практическую плоскость. И в этой практической плоскости что у нас произошло? Мы 24 февраля 22 года начали эту красивую спецоперацию. Потоптались месяц на месте. После этого застопорились. После этого получили на многих направлениях жестких пиздюлей. И что мы увидели? Армия, которая кое-как скрипит.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 причем половина из военных, они представляют из в потому что военным нельзя продавать алкоголь. Они просто затариваются пачками водярой. Водяра, кстати, идет дешевенькая, так, для того, чтобы они бухали здесь дальше, не исключу, что это украинские все эти провокационные истории. И поэтому то, что мы сегодня имеем, и то, что мы имеем сегодня по ту сторону на Украине, хотелось бы хотя бы поровну, чтобы иметь. И здесь сильные, и хрен с ним там сильные. Пропаганда. Я вчера почему сказал про пропаганду? Потому что пропаганда везде говорит. Русская армия наступает. ЧВК «Вагнер» так въебали танк, что его разорвало пополам. ЧВК «Вагнер» просто нанесли удар по танку, огневое поражение. Сдетонировал боекомплект, да, отлетела башня. Это называется танк порвала по парам». И вся страна радуется разорванным полам. Ну, это танку. абсолютно нормальное же явление. Абсолютно это, нормальное Это должно И, каждый день происходить. Абсолютно верно. И наши танки тоже рвут пополам. Да, И поэтому к сожалению, с... это сегодня машина пропаганды работает просто полным объемом, а водичку-то подливать надо. Ведь надо какие-то реальные дела. Реальные дела следующие. ЧВК Вагнер взяла попасную. ЧВК «Вагнер» двинулась в сторону Бахмута. Это наша была стратегическая операция. И мы с самого начала видели о том, что с Красного Лимана бегут. С изюма бегут, отовсюду бегут, бросили сватову, бросили крименную, бросили под Харьковым территорию. Но я должен в защиту донбасских пацанов сказать несколько слов. Потому что помимо чувака Вагнера, я чем я горжусь. Да. и, Кстати, донецкие подразделения тоже отчасти считали там банановой армии, грубо да. говоря. Да, мы прекрасно знаем, что они были очень плохо оснащены, у них мало что было да. в наличии. Естественно, не сравнить с регулярными войсками, но штурмовые э, работы все основные выполняют до сих пор именно они и я Просто вот даже знаю, там, скажем, такой свой небольшой инсайт, что их роль на карте была три дня. Они должны были уйти потом во второй или в третий эшелон, охранять блокпосты ну, и понятно, так далее. Да, как... А в итоге они сегодня выполняют на передовой. На передовой. Больше да. года, так же, как и вы, штурмуют. Да. И во многом освобождение Мариуполя – это достижение да. именно донбасских пацанов. Да, Семен, и я с тобой соглашусь о том, что те ребята, которые здесь, местные находятся в ополчении давно, они безусловно воюют значительно лучше, чем те, кто сюда пришел. Я не говорю про мобилизованных вообще. Не, я с тобой не, не буду. Не, и вопрос тоже насчет пацанов и меня, что тоже, собственно говоря, вот гложет, да. Я когда вижу, что вижу вот там подав Дейевкой ребята из элитных наших бригад, не буду называть, да, готовы идти там геройские пацаны вот рядовой состав. Командиры рот, да. командиры батальонов, это они все не сукуны, они готовы да. идти, воевать, бороться, но иногда действительно задачи, которые им нарезаются, они просто выглядят абсурдно. Да. И так что да. тут, мне кажется, Посмотрите. вопрос не в русском солдате. Да. А абсолютно не в русском солдате. Никто не говорит, что в русском солдате. Русский солдат, если ему дать один раз хорошо пиздюлей за то, что он пришел в магазин за водкой, туда просто не пойдет больше. Ему надо просто об этом кто-то должен сказать. А чтобы кто-то должен об этом сказать, то какой-то крендель, который сидит сам и каждый вечер армянский коньяк попивает, я конкретную фамилию не буду называть, но он хорошо знает об этом, да, из Еревана ему привозит, вот, то э, этот крендель когда-то должен появляться на территории и видеть, чего происходит. Он должен увидеть пьяного солдата и сказать, сука, вы что, охуели совсем? И тогда дальше должна произойти реакция. Но сказать охуели совсем, нормально сказать. Сказать, ребят, давайте разберемся, как нам сделать так, чтобы они не бухали. Что мы должны для этого сделать? А ведь все, что может произойти, сегодня у нас в армии что? У нас сегодня в армии нет управления, это главное. У нас есть абсолютно все, что нам надо. Главное, чего нет, это нету абсолютно управления. Ну то есть реально все есть? И боеприпасы, получается, есть? Да. Но у не на... доходят? Да, у нас нет управления, и у нас абсолютный, социальный, просто параноидальный разрыв. То, что происходит в окопе, когда ты докладываешь наверх, что происходит, то следующий командир доложить. условно командиру там, полка, не правил дивизии, там, да? а, комбат еще что-то знает. А командир полка должен услышать хороший доклад, потому что ему надо наверх дать просто охрененно хороший доклад. А там еще лучше. А там еще лучше. И поэтому в тот момент, когда грязный Немытый, небритый, не пожравший солдат. Без боеприпасов, без беспилотников, без артиллерии, без танков, без ничего. Сидит в окопе и ждет противника. Без гранатометов, пулеметов и всего остального. То наверху все хорошо знают, как мы наступаем. На карте рисуются плюс-минус красные линии вперед-назад. А что на самом деле происходит? Вообще никто не понимает. И поэтому ложь в армии. Она, я почему начал вот с этих 45-х годов, да, потому что мы трансформировались, это не обязательно, что сейчас армия трансформировалась, она трансформировалась как минимум 10 лет назад. Она превратилась в структуру, где надо говорить правду, да. Наверное, Жуков говорили там правду, наверное, Сталин хотел слышать правду. Ну, Жуков сам гонял по передовой. Абсолютно Я верно. и, и Мюары его читал, да. и видео смотрел. Он, его... Когда шла, шло наступление на Москву, он там от линии фронта да. и тот же Рокосовский, они да. же, собственно говоря, все из полей узнавали. Но если ты увидишь их кого-нибудь в ближайшее время, пришли их к нам, сто процентов хотелось бы их послушать и советую услышать. Вот. Потому что. У современных советов нет. Ну, я пока к ним не собираюсь, я хочу планировать задержаться. Нужно сначала победить. Вот. Поэтому в армии абсолютное отсутствие управления. Теперь, что в армии есть? В армии беспилотников полно, но, например, я думаю, что не открою никаких тайн. Есть компания, которая производит охрененные беспилотники. Не моя, вообще никого к ней не имею отношения. И морали. 100 беспилотников в месяц, 200 беспилотников в месяц, 200 беспилотников в месяц начал производить. Контракт не заключает. Сказали, больше такие беспилотники не нужны. Но так не бывает. Либо мы живем в коммерческих отношениях, либо мы живем. Я просто как бизнесмен, да? Не, ну естественно, люди, которые им просто должны хотя бы деньги на расходники, условно, Конечно, да. да. И, и поэтому и в этом бардак идет во всем. Бардак ведет в учете, в обучении. В планах наступления. И главный бардак начинается с того, мы вообще куда идем-то. Вот мы сейчас берем Бахмут. Мы придумали брать Бахмут, чтобы перемолоть часть украинской армии. Это мы армии. вместе с Суровикиным придумали. Это мы придумали вместе с Придумали здесь внутри. Позвали Суравикина. Суравикин, кстати, сел вот за таким же столом, чуть-чуть в другом антураже. Суровикин сел, послушал, охренел. Сказал, блядь, мужики, капздец, я зря Академию Генштаба заканчивал. После чего сказал, да, согласен вот с этим, с этим, с этим, с этим. И мы посчитали, сколько украинцы будут готовить войск и сколько войск мы будем перемалывать, если начнем ту самую бахмутскую мясорубку. И убедились в том, что у них не будет наступательного потенциала до конца 22 -го года. И бахмутская мясорубка была нужна, чтобы до конца 22 -го года их молоть, молоть, молоть, чтобы они бросали все новые, новые, новые резервы. Теперь мы в Бахмуте всех перемалываем. В Бахмуте остался кусочек, сколько там, два там, на полтора километра, да, в центре города, так называемый. Маленький квадрат, да, да Ну, квартал высокоэтажных домов, которые мы также двигаемся 50 метров в день, нормально, абсолютно, э, ребята работают, отважно работают и так далее. Вот. Значит, э, в армии, как я и говорил, разогнался Носенков, разогнался Мантуров, разогнался Криворучка. И для того, чтобы... У нас же уволили недавно Мезенцева, да, там еще куча генералов. Мезенцева, кстати, порядочнейший человек. Ну, вот, а, а, ходит случай, да. что его чуть ли не из-за того, что он а, Вагнеру помогал, а, уволили... Мезенцев, Мезенцев а, имел следующую точку зрения. Солдаты не должны погибать, если есть для этого хоть какой-то шанс их спасти. И поэтому, если солдатам требуются боеприпасы, а их производится достаточно, значит... Те, кто принимает движение, обязаны эти боеприпасы давать. Если стоит вооружение, и сегодня надо наносить удар по противнику, то нужно сегодня использовать это вооружение. И все рассказы о том, что мы будем когда-то потом э, использовать, у меня такое ощущение создается, что все ждут, когда к рублевке подойдут. Вот когда к рублевке подойдут, то кажется вот этим психически ненормальным людям, которые планируют свою жизнь на рублевке да, дальнейшую, Вокруг Минобороновские. Что они ощетинятся, выстрелят гаубицы и всех расхерачат так, что враг побежит в обратную сторону и оставит им этот оазис с деньгами и этими бассейнами. Да? Вот. И поэтому Мезенцев был за то, чтобы давать боеприпасы солдатам и не только ЧВК и всем остальным. Значит, теперь почему снарядов не дают. Ведь снаряды все жалуются, что снарядов никому не дают. Да, но я тоже да. слышу, что в три смены работают да, и так далее да. и так далее. Вот для меня загадка: в три смены работают, а ну как бы на линии фронта, скажем, это не особо отражается. Абсолютно если верно. говорить да. мягко. У меня э, большая пачка документов. Я тебе их не покажу, потому что они такие, да, секретные. Вот, в которых расписано, где какие снаряды лежат в каких объемах. Этих снарядов хватает. Значит, теперь, что касается потребности вообще снарядов на фронте и чего мы хотим. Вот на сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается. И ЧВК «Вагнер» через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю. Ничего страшного. Так бывает. Ну, а вам не кажется, что это громкое заявление сейчас всех деморализует? И... А я сейчас его еще раз сделаю попозже, если ты позволишь. Сейчас про боеприпасы, а потом еще раз про ЧВК «Вагнер». Значит, итак. Если на складе лежит условно 100-200 тысяч единиц снарядов, то этих 100-200 тысяч единиц снарядов определенного вида, да, их хватает на то, чтобы воевать от 4-5 месяцев до года. И у нас на складах все эти запасы имеются. Криворучка, Мантуров, носенков. Кстати, еще один человек, которого надо, чтобы уволили, чтобы э, окончательно обескровить армию, это Криворучка обязательно. Если его не уволят, то э, боеприпасы будут производить. Вот. Э, теперь расход боеприпасов. Как он считается? Есть классика. Я попросил сюда Бориса этого, Седова Андрея Николаевича, трошего потом подъехать, да? Он расскажет поподробнее. Есть... Он как раз компетентен, да, вы этом да. вопросе? Это, да, темы. он... он... Вот я себе специально, чтобы нигде не сбиться, ни в одном слове, я себе записал, да. Есть методика оперативно-татических расчетов. Он а, и владеет. И с нами поделятся секреты. Я тоже владею, в двух словах скажу, а потом вот подробно все, да. Я уже овладел, то как рядовой запас, овладел. Это в генштабе преподают, и все вот эти вот бигбосы, которые там считают. И, собственно говоря, бигбосы, они как считают? Это называется в русском языке «хрен к носу приложить». Вот приложил хрен к носу и решил, сколько должно быть, да? А если считаем по классике? По классике у нас есть 100 на 100 метров. Это взводный опорный пункт. 100 на 100 метров расстояние это гектар. Вот на гектар положено по всем нормам. По науке, по военной. По военной науке. Для того, чтобы сдержать противника, да, для того, чтобы его подавить, необходимо... Ну, прежде чем приступить к штурму и зачистке. Абсолютно. Чтобы он просто 15 минут был в ахере. И, а потом мы бы начали... А, а потом мы начали загарить. это чтобы не уничтожить, а Да, подойти. я понимаю. На да. один гектар положено 220 снарядов, 122 мм, это у нас 2С1, Д30 и так далее. То есть и... вот это прямо конкретно в учебнике написано. Абсолютно верно. И 180 снарядов, это советского времени, это уже много лет. 180 снарядов, 152 калибра, на выбор. И поэтому мы берем наш средний унифицированный снаряд, который, чтобы нам легче считать было, 200 штук. 100 метров мы его подавили если его надо уничтожить умножается на 3 600 штук теперь мы берем 100 метровая длина 200 снарядов значит нам нужно на километр 2000 снарядов в сутки 2000 снарядов в сутки линия нашего фронта чуть меньше 50 километров который занимает исключительно чуваководный и еще порядка 40 километров. Но это имеется в виду, она же такая неровная, поэтому получается... Вот 50. я убрал все, все крутые неровности, я убрал. Ага. То я, есть, грубо говоря, да, 50 я, я оставил 50 километров с минимальными изгибами. Вот все вот эти тонкости, там лесополка, да, сюда, я, сюда да. туда, это я все убрал, для того, чтобы, значит, получается под 90, если все вот считать геометрически. Да? Считаем 50 да. считаем 50. Значит... Но мы считали даже 40, для того, чтобы вообще все споры убрать, вот берем 40 километров, это вообще вот почти по прямой. Значит, плюс еще у нас есть по 25-30 километров на левом и на правом фланге, куда нам теоретически поставили военных, но пока фактически не Ну, вот там же была история, вы как Абсолютно раз ездили, разумляли да. ребят, да. которые... Да, 10% военных, они встают на передний край, все остальные разбегаются, вот эти вот... Супермены, но эти супермены, они круче, чем те, которые должны были бы встать. Вот. Поэтому мы вынуждены сдерживать свои подразделения для того, чтобы не дать противнику прорваться, собственно говоря, в их порядке И Итого у нас получается линия обороны 80 километров. Но мы эти 40 дарим, несмотря на то, что артиллерия вся наша работает. Вот это вот, когда рассказывают, ВДВ нанесло удар в поддержку, уничтожило резервы противника. Какие нахрен ВДВ может уничтожить резервы противника, если они даже не видят, где находится Часов Яр? Они не могут туда не долететь, не до, дойти. Все мы поражаем. Поэтому вот надо забыть слово, ВДВ что-то делает в Бахмуте или на окраинах. Они теоретически формально на бумагах стоят. И формально на бумагах может быть их дофига. Но когда приезжаешь в передний край и считаешь по головам, то... Своих оттуда мы убрать не можем Для того, чтобы нас просто тупо не обрезали Потому что Ну, чтобы я... с трех сторон Абсолютно не обложили, верно а там... Есть Бахмут, в нем мы сжимаем остатки ВСУ А есть с двух сторон, где можно зайти и обрезать нас И поэтому мы это позволить себе не можем Так вот, 40 километров, чтобы окучивать 2000 снарядов на километр Нам нужно 80 тысяч снарядов в день Мы просим 4000 — В 20 раз меньше. — В 20 раз меньше. Суворовское — не число а умением. Но 80 мы поним... тысяч. То есть у нас есть реально, они прям вот существуют. — Существуют. И нам их хватает воевать от полугода и выше по всем наименованиям, и проблем с ними никаких нету У меня есть предположение почему их не дают. — Не, мне просто интересно, потому что не только у вас, вы же понимаете, дефицит боеприпасов. — Да, виноваты мы. Потому что для того, чтобы не давать ЧВК Вагнер, ведь надо наверх объяснять, почему ты не даешь именно ЧВК Вагнер. ЧВК Вагнер единственный, кто наступает. Не, ну, я под Донецком тоже, ребята, рубится, наступают медленно, тяжело на Авдеевку, тоже и, с потерями. И, и, и... Семен, я сразу извиняюсь и перед ребятами, да, мы какие-то вещи не знаем просто, да. Я вот то, что я сейчас говорю, я говорю плюс-минус там 30-40 километров направо, я понял, и да. там Это... еще 20 налево, там 10, да. Ребята наступают, есть точечные бои, они не стратегического значения, поэтому Бахмут везде сейчас на слуху и... Нет людей, которые не знают, что на Бахмуте наступают. Да, да, я согласен. А то, что на Авдеевке происходит, ну мы, правда, не контролируем, поэтому. Не, я вам вот там похожая ситуация как раз как у вас э, перед тем, как вы зашли в Артемус, там да. ребята стараются, им именно как бы силой духа да. самих пацанов по Суворовски, как вы говорите, у да. них э, абсолютно зеркальная ситуация. Я говорю про все наши тоже, танбаские батальоны и полки, которые пытаются сейчас окружить Авдеевку и, в общем-то, с теми же проблемами сталкиваются, что и вы по большому счету. И им нужно столько же боеприпасов. Не и, меньше, да. Даже. И если мы считаем на 100 метров, надо положить 180 снарядов. Благодаря умению, благодаря точности. Начальник it's артиллерии it's объясняет, что куда как. Беспилотники видят, какая есть колея, в какую лесополосу. Правильно? Накрывать не гектарами, накрывать точечно. Но я хочу обратить внимание, что вот на 100 метров да, это расположение войск. Вокруг нас сейчас находится 35, 70 батальонов ВСУ. Это 35 приблизительно тысяч человек, потому что у них батальоны более крупного состава по натовскому образцу, они туда добавляют достаточное количество э, живой силы для того, чтобы это были пехотинцы, которые, понятно, что у них там идет э, серьезные потери, там они до батальона теряют на Бахмутском направлении у нас э, убитыми. — До тоже... батальона за какой срок? — За сутки. — За сутки до батальона? Да. — Это да. 300-400 человек? — Это до 500. — До 500? Да. 35 тысяч. И вот коллега подсказывает, может быть, он тоже за кадром прокомментирует. Да. Вы говорите, что реально, да, там каждые 20 минут подвозят Но они максимально пытаются сейчас противодействовать, понимая, да, что потери Бахмута и опасаясь, мы пересечем и направимся дальше. Ну, то есть это как бы вызывает, допустим, дополнительные волнения и страхи по УСУ. Поэтому всячески бросают максимально возможные резервы. То есть, если посмотреть и контролировать передний край, то на направлениях нашего наступления, наступления резервы перебрасываются, заметьте, каждые 20 минут 10 человек. Это в непрерывном потоке. Каждые 20 минут они новая, длили, новую кровь... Новую убили, кровь. ранили, ушли, убежали, контуженные, недееспособные. 20 минут прошло 10 человек. 20 минут прошло 10 человек. И поэтому, когда вот Кона... да, есть... и поэтому, когда Коношенков рассказывает о том, как нанесли такой массированный удар и прекратили, он просто не понимает, о чем речь идет. Коношенко надо хоть раз приехать и хоть в бинокль посмотреть вдаль, что происходит. Это машины, двигаются по полям, кто-то пешком, кого-то на БМП скидывают. Это бесконечный на, поток. На эти, на джипах, да. Да, несколько... Абсолютно верно. И поэтому поток. непрерывный поток. И это все, что делается сегодня. И чтобы этот поток уничтожать, соответственно, как я понимаю, необходима, естественно, арта. Если идет, например, там 5-10 машин, то чтобы их накрыть, а, это нужно абсолютно... приличное количество быка, чтобы они не доехали. А... Потому что они находятся в движении, соответственно. Это, это, и... это несколько вещей. Если мы подробно уходим, то у нас первое, это вот наши эти опорные пункты, это расчет боеприпасов. да. И вместо 80 тысяч мы просим 4, а нам вместо 4 дают 800. И как с этим воевать? Иначе... а вы сейчас не помогли противнику вот рассказали что ничего страшного мы уже давно так воюем мы уже давно так воюем другая ситуация нам перестали давать боеприпасы вообще вот у нас человек который должен подписать заявку на следующие 10 дней например уже четвертый день в очереди стоит и испытывает наслаждение от нашей бюрократии у нас страна прекратит свое существование если ее не спасти от бюрократии потому что сидит клоун да? Мы это называем, как я уже сказал, да? 3К у нас. Либо ККБ, да это клуб капризных дедушек ККД, либо 3К клуб капризных карликов. Вот. И вот эти капризные карлики сидят, и никто из капризных карликов тебя не примет. Неделю, две, три, будут перекладывать бумажки, затусовывать и говорить: Сучата, вы будете знать, что можно сделать. А в чем смысл этого? Вот как я. Ну, то есть это уважение. что? Это ты просто, просто понимаешь, родина в опасности. Вот сидишь и а просто тебе, из а, вредности... А тебе вредности. насрать. А тебе насрать на эту родину. Потому что у тебя на Рублевке все отлично. У тебя все в шоколаде. У тебя любовница уже давно живет за границей с ребенком. У тебя жена уже блин, давно понимает о том, на какой где яхте она будет плавать. И поэтому им абсолютно насрать. Это раз. И второе, то что мы начинали, они вообще не знают, что происходит. Потому что они требуют, чтобы их обманывали. Они настаивают, чтобы их наебали. И так То есть это... они сами этого они, хотят? Они, конечно, хотят этого. Что им хочется? Им хочется говорить «О Великий, о Величайший, ты Великий Творец, да ты никто, сука, ты просрал уже все. Мы же пошли 24 февраля, Мы что сделали-то? Мы превратили Российскую армию из второй армии, те, теоретически, в мире, во что, в какую? Не будем считать, да, этим зрителям, дадим возможность определить, какая мы теперь армия в мире, если мы с малюсенькой Украиной справиться не смогли. И самое главное, еще раз, в ближайшее время будет контрнаступление. Никто не чешется. Всем насрать на это. Все думают о том, что они... Ну, я вижу, укрепрайоны, так или иначе, какие-то возводятся там. Прям видел строительные работы? Нет. Строительные работы я видел, но эти укрепрайоны не помогут. Более... Нет, ну конечно нужна живая сила и да. артиллерия, Нет. или что? Ну, ну, нужно управление. Самое главное это управление, потому что когда укрепрайон есть, в нем стоит солдат, этот солдат должен не убежать. Для того, чтобы солдат не убежал, артиллерия должна нанести удар да, по, по подходящим с... силам противника. Потому что лучше У нас его... сначала разведка сработать. да, Конечно, да. А артиллерия нанесла удар по подходящим силам противника, то лучше, если он зайдет тебе в окопы. И понеслось все вот так вот. Ну, в общем, одно как снежный ком, а одно цепляется. И это называется управление. Это вот в организме есть, да, все, пища попадает и так далее. Невозможно, когда ты хочешь, так сказать, на горшке посидеть сказать, что ты вчера поел, если ты не ел. А у нас так сейчас и происходит. Вот. Поэтому управления нет, и от этого все основные наши проблемы. Вернемся к боеприпасам, да? да? Да, Итак, противника надо поразить на подступах, боеприпасов необходимо определенное количество. Если ты противника не поражаешь на подступах, то он придет и убьет большее количество наших людей, чем э, могло бы произойти. И поэтому... Ну, конечно, всегда лучше сработать на предупреждение. Да, на и это. поэтому расчеты, которые давали в советское время, они абсолютно правли, правильны в среднем по фронту. Поскольку по поскольку средние... Написано кровью тоже. Написано кровью с Великой Отечественной войны. И постолько, поскольку эти расчеты, они средние, то в Бахмуте идет концентрация. И по идее надо больше, ну никак не меньше. Нам не дают эти боеприпасы из вредности, насколько я понимаю, а всем остальным... То есть это тупо просто какие-то интриги и все. Ну, в общем-то, в общем-то, отсутствие это управления, сплошная ложь и интриги. 3К. Все объясняет. Каприза. Не интриги, каприза. Но пацаны это гибнут. Дальше да. Теперь о пацанах. Если э, по нашей статистике, когда хватает боеприпасов, гибнет x. Когда не хватает боеприпасов, x надо умножить на 5. И поэтому мое мнение, что осталось немножко до того момента, когда я смогу написать большое заявление. Генеральную прокуратуру или Следственный комитет с просьбой разобраться и привлечь к ответственности тех, кто виноват в гибели тысячи русских парней. Которые, ну, наверное, пора уже это сделать, я думаю. Которые мне фамилии будет нужно назвать. Вот еще Что? раз, мы же как сейчас? Мы дадим репортаж, да, будет истерика везде. Ну, естественно, да? а стоп. А после этого, в следующем репортаже, мы берем пачки бумаг, и я говорю. Написали заявление в следственный комитет. Такого-то, такого-то проще привлечь к уголовной ответственности за то, что не давал боеприпасы, и поэтому погибли тысячи русских парней. И эти парни погибли не из-за того, что они плохо умели, не из-за того, что они не хотели, не из-за того, что еще какие-то проблемы были, а исключительно... -за, за того, того что... что они трусы. А и не, они... не из-за того, что они трусы, а исключительно из-за того, что их было нечем прикрыть. Потому что когда ты пишешь заявку и говоришь, дайте мне столько-то патронов, как мы уже обратили внимание, да, 2% от нормативных потребностей, а тебе их не дают, то эти ребята гибнут. У меня вот флешка, вот просто каждый день пачками тысячи, тысячи, тысячи тел, которые мы вытаскиваем, кладем в гробы и отправляем по домам, вместо того, чтобы они были живы-здоровы и воевали. И поэтому вот это самое письмо у меня к министру обороны, да, Сергей Кургетович Шойгу, в котором я пишу сокращенно информирую вас о том, что ЧВК Вагнер ведет штурм населенного пункта Бахмут, испытывает серьезные проблемы с боеприпасами, так называемый снарядный голос, голод. Поставка основных видов артиллерийских боеприпасов составляет не более 20-25% от существующих потребностей. Про нормы мы уже вообще не говорим. Этого. Это потребность. Да, это тот то потребность, которую мы по-человечески просим, то, что нам реально нужно. Да? В связи с дефицитом боеприпасов ЧВК «Вагнер» несет серьезные санитарные потери, не будем говорить цифр, интенсивность наступления значительно снижается, а сроки наступления увеличиваются. И если бы нас не начали с Нового года просто вот так вот кастрировать по боеприпасам, то Бахмут, я вас уверяю, вы бы давно уже взяли и не клали бы столько людей. Настоящим письмом обращаюсь к вам с просьбой о незамедлительной выдаче боеприпасов и я обращаюсь к Шойгу Сергею Кожугетовичу с просьбой выдать незамедлительные боеприпасы. В случае отказа от этой выдачи считаю необходимым довести до Верховного главнокомандующего информацию о существующей проблеме для принятия решения и о целесообразности дальнейшего нахождения подразделения ЧВК «Вагнер» в населенном пункте Бахмут. В условиях сложившихся дефицитов боеприпасов. Информирую вас, что ситуация снарядного голода, исходя из остатков боеприпасов, которые вот мы сейчас опять считали каждое утро, да, и неоправданных санитарных потерь, критический срок принятия решения, дырочка уже сегодня. Мы считаем, что срок да принятия решения... Да, уже вчера решения, да, 20... Ну, вчера я это письмо не отправлял, сегодня отправлю. 28 апреля это срок принятия решения. Мы идем наступать на Бахмут или нет?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 либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории. А потом, как бы не хотелось нашим бюрократам, посыпется все остальное. И поэтому колокол уже гремит. Этот колокол называется набат. Мы бьем в набат. Нам нужны боеприпасы. И нам нужно прекратить обманывать население Российской Федерации и рассказывать, что у нас все в порядке. В С.У. я сказал, 2 мая будет последний сильный дождь. Погода сухая. Танки и артиллерии уже могут кататься. Правильно? Да. Ветер сушит почву. К 9 мая, может быть, украинцы не захотят подчеркнуть а-ля денацификация да там фашистские режим и все остальное да? и поэтому может быть 9 мая им дадут передохнуть Но до 15 наступления будет просто вот сто процентов Евгений Викторович, ну, вы такие вещи говорите, отчасти их можно принять за революционные в каком-то смысле. Да. И многие, я тоже такое читал и в телеграмах и такие типа тоже инсайды, что чуть ли боеприпасы вам не дают, потому что вы можете там пушки чуть ли не на Москву развернуть, пойти там Кремль штурмовать и так далее. Ну, такие опасения, они насколько беспочвенные вообще. Пойдем ли мы на Москву? Ну, вот они говорят, э, да. ну как они, вот типа оправдывают якобы, вот нельзя да. ЧВК Вагнера, вот они достигли уже такой автономии, у Пригожина такие политические да. амбиции. вот сейчас он возьмет свою, значит, эту частную армию, да. развернет и да. захватит власть да. в России. Да. Семен, смотри, по поводу похода на Москву, зали интересные, но не думали. Потому я что... не предлагал. Нет, нет, ну да, я понимаю, да. У нас, у нас, у нас Бахмут, да? И поэтому наша, так сказать, Москва-то нам не враг. Ну, про Рублевку да, я там, в основном слышал. Там случилось. еще, кстати, Ленин лежит. да. И на Рублевку не пойдем, потому что Рублевка большая. Еще раз, господа жители Рублевки, Рублевка это образное название того места, где, к сожалению, проживает огромное количество бюрократов локально, да? Которые, ну, это как вот евреи в Израиле, да, на самом деле, они везде, а так и здесь бюрократы у нас все мчатся на рублевку, пучкуются, да. Они там, когда занимают какую-то должность зам какой нибудь министра, у него сразу дом офигенный, там все в жизни становится хорошо. А чтобы скрыть это от людей, строится шестиметровый забор. Поэтому рублевка. Да? Ну, это метафора, скорее метафора, я там, про да. — наверное, да. и в Питере есть. Метафора. Рублевки, и... Поэтому мы на Рублевку ехать не собираемся. Ни на танках, ни артиллерии, не снаряды. А второе, если вы опасаетесь, идите сами тогда, воюйте в Бахмуте. Ведь Вагнер, я уже говорил, приехал из Африки при полном боевом комплекте, тогда, когда стало тяжело Родине. Пока Родине тяжело, мы здесь. Если у Родины все в порядке, отпустите нас на вольные хлеба. Там так красиво, так интересно. В общем, вам есть чем заниматься. Нам есть чем заниматься. Вне предела. России. Нас, ИГИЛ аль каида рассказывают, как... Там типа в Мали они кого-то убили. Ну, никого не убили реально. И, и не поцарапали даже. Вот. Но все равно там же интереснее. Мы пришли сюда защищать нашу родину. Мы сюда приехали 19 марта прошлого года. Первые 700 человек из колес первый штурмовой отряд вступил в бой. И когда командир штурмового отряда по имени Ратибор сам в боевых порядках с автоматом втыкал нож в грудь по тем временам называемому укра ну как бы их ополченцу, да, там, из какого-то нацбата, то тот ему сказал, ну что, сука, пришли, мы вас, москалей, 8 лет ждали. Вот. А мы думали, с цветами пойдем там раскидывать, а они, оказывается, ждали нас по-другому. Мы того убили, он уже ничего не расскажет. Вот, поэтому... То есть вы это письмо сегодня Шойгу отправляете? Обязательно, обязательно. Ну, то есть это фактически что-то типа ультиматума? Это, или это... Это, это не ультиматум. Это сообщение о том, что ЧВК «Вагнер», не имея боеприпасов, неся высокие санитарные потери в отсутствии боеприпасов, которых можно скоро, было бы избежать. Скоро закончится. Не потому что мы уйти собираемся, а мы просто скоро закончимся. И он должен принять решение. Мы убиваем остатки тысяч человек, включая те шесть тысяч командиров рот, которые последние в стране остались, никак не хотят в советскую армию идти, хотят только чувакова, быть, либо не убиваем. Ну сами, пускай, примут решение. Самое простое, это сказать, ребята, возьмите нахер боеприпасов, сколько вам надо. А вот почему такого вопроса нет? Как ты думаешь? Нет, для меня это вообще загадка с боеприпасами. Ну, то есть э, все говорят, э, и я тоже ну, от да. разных людей узнаю, что заводы реально работают, что это да. не миф, да. что боеприпасы существуют да. где-то. Да. Но почему их нет там у вас или у других подразделений, для меня тоже загадка. Да. И задачи при этом штурмовые не снимаются. Может уже все завербовались к инопланетянам? Не, ну я так не готов далеко, война, это, далеко делать выводы. А я же не процирую, я про иногда. Евгений Викторович, а я тоже вот такие слышу моменты после ваших заявлений, да. что вот да, он уже столько всего позволяет себе сказать, сейчас чуть ли его не ебнут, простите, за прямое вопрос. Кстати, это, кстати, очень мудрое решение. У меня на окне в моем кабинете висит э, э, мишень, и внизу написано. 326 метров для ближайшего здания через реку Нева. Внизу приписка. Не забудьте поправку на воду, потому что пули немножечко подсасываются. Вы сейчас не иронизируете? Нет, у меня висит, можно сейчас поехать посмотреть в Питере. Ледината Шмидт, дом 7, второй этаж. Второе окно от центрального входа. Я там все время сижу, все время у меня голова там торчит. Все, же надо сделать, перейти реку Нева, залезть на здание, и либо с Птуром залезть, либо... Ну, с РПГ тяжело будет, наверное, попадать в окошко. Или нормально? нормально? Ну, наши попадут. Наши попадут, да. Наши попадут. Поэтому я всегда милости просим. Тут же, еще раз, в чем вопрос? Вопрос же не в том, чтобы мы весь мир победили. Да, конечно, мы весь мир не победим. А вопрос в том, что нахрен позор не терпеть. Я 10 лет за эту страну просто зубами грызусь последней. И делаю все, чтобы она...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 Я поэтому призываю, мужики, с вилами, вставайте уже в окопы. Надо вас, объяснить вам, как стоять, зовите, я приеду, все расскажу. У меня ребята, собственно, приедут и расскажут. Кто-нибудь раненый, блин, ногу подволакивает, на фронт ехать не может, приедет и расскажет. Попросим разведку, да, прокомментировать чуть да, за кадром да. как раз по поводу скопления сил. Вот Евгей Викторович тут драматизирует. Да нагнетает, Р говорит, Р что... страхи народа. Да, развей страхи. Насколько действительно большое скопление и какую то опасность в реальности представляет. Может это тоже все оказаться Смотрите, блефом? что пока он рассказывает, да верно. Да. Да. Да, да. А ты, ты, ты какой черный? Я черный. Еще мы ждем да, нашего генерала Трошева, который... Да, да, а я тебе еще сейчас расскажу историю про Сирию и расскажу себе, например, как можно было с ИГИЛ закончиться. Да, это тоже очень да, вот это Сейчас будет... слушаем да. разведку. А у нас э, его лицо же уже было где-то засвечено? Ты светил или своим лицом? Нет, не, не, не а, а, не ты. Не, все, не, не, все, не, все, не, все, не. все, я понял, Нет, не, лотос может светить лицом, а начальник разведки будет рассказывать. Все, а нет. лотос будет рот раскрывать. Ладно, ну, уже не будем заниматься тоже. Да, это <свят> приземлить кино не будем снимать, <свят> да. Мы честные репортеры. Действительно. Давай, начнем с того, <свят> что на переднем крае у нас сосредоточена <свят> порядка 35 тысяч мукировка. Это на переднем крае, перед, по линии ЛБС. Ну, то есть это где, кого вы видите лицо в лицо, условно говоря? Ну, да. Это, грубо говоря, те подразделения, которые противодействуют нам. Существует также второй эшелон. Второй эшелон – это подразделение восполнения фокея, которые несут на первом эшелоне. Существует третий эшелон – это подразделение резерва. Итого, общая численность группировки, как мы и раньше посчитывали, она, в принципе, так не изменилась существенно, потому что резервы из глубины страны подходят, подразделения э, вооруженных сил Украины Придоры готовят резервы. Идали Не ведут их э, на, на, ближе к переднему краю из глубины страны. Итого, мы насчитываем, в принципе, где-то около 80-82 тысяч численности. По это называемая так агломерация Донбасского кольца. Это на пункт Славинск, Северск, Краматорск, Константи... Дружковка, Константиновка, Часовья, ну и в том числе Бахмут. Ну то есть их потенциала и реально хватит по Торецкому. А, Торецк. Ну, Торецкий, Торец, да, да. Тарецкий. он же Держин. Да. Ну, чей-то назывался... секретный голос подсказывает начальнику разведки. Да. Не скажу, чей. Ну, Торецк, будем говорить так, это уже включенным в агломерацию этого Донбасского кольца, так называемого. Ну, чуть перенаправление сил, это уже более южнее туда. Ну, вот. то есть, если мы берем военную науку, простите, что перебиваю, я не военный человек, я даже в армии не служил. То есть, их потенциал реально по всей военной науке соответствует тому, чтобы конечно, конечно, штурмовать, не просто стоять в активной обороне, а реально... Они нам всего эти... в полной силе. Не, ну так одно дело противодействовать, а вот чтобы там, прорвать фронт, занять рубежи, Какой? удержаться, для проведения контрнаступательных действий первично и дальше развития выступления, блин, в глуп непозарядных ДНР, ЛНР, до границ с Россией и, возможно, дальше. Это да. радикально. То есть, это, радикально то есть да. это реально, вот мы берем. Просто, простите, что ну, я идиотские что? вопросы задаю, но э, я хочу тоже своим мозгом э, рыжим как-то что-то понять. То есть получается, что Спасибо. реально у них сейчас это никакой не фейк, никакая не информационная, там не знаю, спецоперация. У них реально и ваша разведка это подтверждает, есть силы, которые способны сейчас дойти до границ России, пересечать. Нет, я, э, я буквально два слова, да, да? Дальше продолжим. У нас есть спутники. У нас есть БПЛА, у нас есть агентурная разведка, у нас есть перехват, у нас есть все. Мы полноценная армия, которая всем этим владеет. Поэтому вот он дает вот этот кусок. Да. А, ну, смотрите, в предыдущих моментах, когда руководитель озвучивал, мы насчитывали общую численность группировки ВСУ по линии СВО, Те резервы, которые они, которые к так называемому контрнаступлению, и которые обозначена. Пока не состоялось в связи с погодными условиями, первое, там, ну, несколько моментов есть там, пока э, до конца э, отсутствует большое количество ПВО. То есть все это наращивается, все это заводится. А, общая численность мы приблизительно считали, около 250 тысяч, не считая ВСУ, еще проходит обучение за границей, еще дополнительные резервы, Да, да, я тоже Которые, кого, которые в дальнейшем будут восполнять те потери. Но поступление же не получится молниеносным, это же не один день-два. Это будет планомерная работа, а в течение определенного срока времени, на определенных участках, где-то будут напрягать, где-то будут основные удары. Да. Затонули направление Харьковское, то же самое. Где противодействовать будут на Харьковское направлении. Это тоже группировка, которая формируется. То есть Это она может и теоретически, грубо говоря, и на Белгород пойти? Тут еще немножко фактически фактически я добавлю. Кроме доклада разведки, здесь еще... Лотоса показывать можно, это большая для а нас втор... А второй тоже светился уже. Вот. Не, не, да, не Присутствуют такие это, небольшие, тактические... Он еще женат, его нельзя показывать. А, все, я понял. вот А, тактические а сними хотя бы лотоса в пол э, оборота, можно вот. его. А вот э, молодого человека не будет видно. Не видно? Все. Значит, тактические приемы есть такие. Э -э, наступление под Ельни. Да не переживай, мы не спалим. Я же знаю, что может со мной случиться, если я накосячу. Чего вы? он все, что может сделать, минимальный калибр мм. Наступление под Ельни, 1941 год. Это моя Смоленская родная земля. Вот. Почему у нас оно там получилось? Потому что там удалось Жукову стабилизировать фронт остановить продвижение противника и только после остановки продвижения противника мы смогли перейти в контрнаступление. Сейчас ситуация, Сейчас... грубо говоря, зеркальная. Правильно? Так точно, так точно. Сейчас мы двигаемся и пока наш фронт двигается, противник не может перейти в контрнаступление в полном объеме. То есть, Все. вообще, главное противодействие контрнаступлению, продолжение нашего наступления, но оно возможно только при наличии э, грамотного снабжения, управления и всего Абсолютно верно. И желательно на многих участках фронта. Да, что но так... не только что, на каком-то Что такое установке. война? Война – это принцип переливающихся сосудов. Если не из одного сосуда вода переходит, тогда, значит, она идет в другой сосуд. Все. Пустоты война не терпит. То есть тут -то никто, а велосипед-то не изобретает нет, по большому счету? Нет, нет, все просто. И так было во все века. Так в точно. этот велосипед добавились спутники, беспилотники. Ну, это высокооточная... просто более... да. война стала более изощренной. Абсолютно а верно, да. сам принцип как бы не изменился. Насколько же да, в... да. высокотехнологичный? Ну, да. да. Вот. попали, появились более и, современные да, В велосипед появились навесное оборудование, и в цепь попала юбка. И вот наша война. И, и теперь поэтому противник сейчас ждет полной остановки фронта с нашей стороны. Как только мы остановимся, противник перейдет в контрнаступление. Для того, чтобы мы остановились, осталось, как руководитель сказал, немного. Несколько дней. Да. По боеприпасам вот это интересный момент. Давайте подойдем да. здесь наш э, генерал. Щас, щас, или подъехал, щас, щас, или нет? Можно? Да, да. Это за кадром, да. Да, да. да. да по боеприпасам, а, по... А, Будем так говорить оценкам и по подсчетам. Я вам могу сказать одно. Вот мы обсуждаем нехватку боеприпасов, артиллерийских именно, да? А вы знаете, что 75% потерь всего личного состава, что с нашей стороны, что со стороны противника, это люди погибают от артиллерийских снарядов. Да, я это, конечно. Понимаете? Понимаю. То есть получается, если мы прекращаем получать боеприпасы, то 75% эффективности нашей. Боевой работы просто минус. просто минус. Поэтому получается, что с одних пулеметов и автоматов практически сделать ничего невозможно, когда против тебя дальнобойная артиллерия, танки, танки и все средства... Авиации. Я у вас в Артемовске там попал под танк. Было а классное. ты хорошо бегал, мне понравилось. Да, мне. я да. забыл, что у меня нога болит, да. все выветрилось тут же. Да. Тебя. А ты, кстати, расскажи про танки и про школу, Лотос. По поводу... Ты не закончил еще? Да, Простите, что перебил. Нет, да. нет, да. Это то, что касается боеприпасов. Абсурдно выглядит ситуация, когда мы, часть основной работы, которая должна работать от и до и беспрерывно, мы вообще находим не какие-то палки в колеса, спонтанные непонятные решения и так далее и тому подобное. Вот. Это только работа артиллерии по тому противнику, который, которого мы наблюдаем. Это всего лишь только будем так говорить 60%. Основное противодействие, которое мы на себе ощущаем, это артиллерия противника дальнобойна крупных калибров. 155 которая, в основном. Совершенно вот верно. И на данный, момент, на данный момент, на нашем направлении, вот по нашим разведданным различных средств... 155, разведки, 203, 152, да, которые гиацинтами да. тоже работают. Да, соответственно, на данный момент, вот по нашим средствам разведки различных видов, да, сейчас сосредоточены на нашем направлении две крупных артиллерийских группировки соответственно если в основном преимущественно это орудие дальнобойное то есть их довольно тяжело подавить не это... тяжело их подавить а при отсутствии боеприпасов на наши дальнобойное орудия их невозможно подавить невозможно подавить поэтому получается что мы из-за отсутствия своих боеприпасов, Отдаем карт-бланш артиллеристам противника. Абсолютно верно. То есть отдаем им инициативу. Да. Сути, а кроме да? нас никто подавить не может, потому что мы ближе всех к их орудиям. И так как мы ближе всех к орудиям, у нас единственный шанс подавить. И ты можешь давать десантникам хоть миллион снарядов, если тебе жалко дать чувака Но просто они не могут, уже они не достанут. Даже если они будут стрелять идеально точно. Хотя это, так сказать, не факт. Понимаете, поэтому 75% это война артиллерии. Вот кто бы как бы ни говорил, да, там я бы. Да, я поощутил, Это честно. война артиллерии. Разница с Сирии колоссальная, я чувствую. Абсолютно война артиллерии. Поэтому, блин, когда смотришь, просто не смотришь, а вот я уже заявление делал, да, когда выходят ребята и говорят, нас здесь разбирают, По полной разбирают. А, а помочь меня... ты им не можешь, потому что ты не можешь подавить артиллерию противника. А у меня, а у меня три снаряда осталось. Вот я последних три снаряда выпускаю, просто выхожу по и говорю, пацаны, я сухой, и все. А пацаны говорят, спасибо тебе, пошли мы погибать героями, потому что позиции мы сдать не можем, и все передают привет вот туда. И поэтому генерал Мезенцев, который лазил по передку, которого выгнали по принципу, что несговорчивый оказался. Потому что у нас же как? У нас же главная история – это хамство и унижение. В ЧВК Вагнер любой друг друга слышит. И можно все что угодно обсуждать. В Министерстве обороны. Даже несмотря вот на ваш этот жесткий имидж. Несмотря это... на мой жесткий имидж, То может, любой может, боец может реально может будет. прийти, сказать, объяснить. Мы сейчас ездили к бойцам, блядь, да, у нас три СВД, блядь, я сказал, блядь, проконтролируйте, чтобы СВД им дошли. И я, блядь, сука, усрусь, пока мне видео не покажут, чтобы он взял это СВД в руки и пошел, блядь, довольный. Вот. Но! А, что касается, вот я сейчас просто вернуться, те генералы, которые находятся на месте, они видят эту ситуацию.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 Но, я не буду обманывать, я должен честно сказать, Россия стоит на грани катастрофы. Если сегодня не отрегулировать эти винтики, то самолет рассыпется в воздухе. И поэтому боеприпасы Мезенцев, который был выпищен, извиняюсь за выражение, да, со своей должности, он ездил по бойцам, и он видел, что происходит с боеприпасами. И боеприпасы, которые он выдавал, Большинство из них были собраны уже на арсеналах, но он все равно это делал. Он включался в работу, и он помогал абсолютно всем. Ну, то есть он неравнодушный был человек, который абсолютно реально вер. абсолютно верно. настоящий русский да. офицер. Абсолютно верно. Это настоящий русский офицер, который с Нахимовского училища пришел. Кстати, я могу сказать честно, вот у него имидж как полного бессеребренника. Куча народа сидит вот с такими животами, просто в шоколаде. Это просто полный бессеребренник, он... По кабинету ходил в потертой форме и просто по принципу вкалывать как можно больше. Мы же с ним делали этот проект по заключенным. Просто молча вкалывает, приезжает встречать каждый самолет, отвечает на каждый звонок. Так вот таких офицеров, их уволены из армии сейчас, вот так перетусовано пачками. А тех, кого вернули, вот я критиковал Лапина, да? И все говорят, Пригожин, Кадыров критиковали Лапина. Лапин имеет одну ошибку. Он просто тупо исполнял поручение вышестоящего руководства. Те, кто не исполняет это поручение и включает мозг, они спасают жизни солдат. Лапину был поставлен приказ. Так же, как и генералу Мурадову. В трагедии под Углидаром, когда его выгнали, ему были поставлены жесткие рамки. И он выполнил ровно то, что ему было поручено. И поэтому главное, что еще происходит в армии, Первое – это мы лжем друг другу. Второе – это кастрация абсолютно всех тех, кто может принимать решения. Есть такая пословица, опять же, не буду, э, для того, чтобы это не выглядело кляузами. Есть такая, не пословица, это есть выражение, которое сказал один человек буквально несколько дней назад в больших кабинетах. Он сказал о том, что кто молодой, талантливый, когда там одного героя России, да, тоже снимали с должности, кстати, молодой, талантливый, активный нам молодые, талантливые не нужны нам нужны исполнительно а желательно, чтобы щелкали каблуками и поэтому мы кастрируем сами тех, кто может воевать и жизнь... хочет воевать и заряжает воевать абсолютно верно, а мирная жизнь да, она, меня это тоже она абсолютно... позволяет интриги а вот война, она не дает возможности интриговать. тут должны быть те, кто вот такими яйцами и ты должен с ними считаться ну вот вы интриган или нет? Хрен его знает. Вот если я сейчас рассказываю вам все, да, чтобы кто-то по шапке получил, я интриган. я не хочу никому по шапке. Я хочу просто, чтобы дали снаряды. И то, что я сейчас много раз это повторяю, рассчитываю на то, что когда у тебя выйдет этот репортаж, то все встряхнут головами и скажут, Блин, ну сколько можно, ну дайте вы им, сука, снаряды. Они просят сраные 4000, вместо 80, Да все просят, это, Евгений Викторович, скажу по себе, дайте 4, не 500, да. Не только вы просите, все просят. Семен, и, и всем надо дать. Почему? Да, Потому что если держать армию в дефиците снарядов, когда будет наступление, им же надо чем-то отстреливаться. И лучше уничтожать противника на расстоянии 50 километров, или 30, или 12, или 18, чем уничтожать его в рукопашном бою. Правильно? Абсурд в этой ситуации заключается, знаете, еще в чем? Мы же не деньги просим на снаряды. Мы снаряды просим. Да. Мы не просим финансовые средства, чтобы как-то освоить. Вы нам просто дайте снаряды. Ну, вы не бюрократы, которым нужно освоить бюджет и так далее. Да, нам нам отбояриться. И потом у нас дети-то в России живут. Если пойдут, они не остановятся. Все рассказы о том, что американцы угорят украинцы остановится, это все лажа. Они будут их уговаривать, они скажут, да пошли вы в жопу. И дальше не украинцы, может быть. Может быть, Зеленский выйдет и дальше не надо идти. Поляки пойдут, кто угодно пойдет, да кому России-то не полакомится. В нашей истории сколько раз это было? И каждый раз доходили до Москвы, а потом разворачивались. Почему разворачивались? У нас все говорят, русский мужик соберется, и медведь когда пойдет, вот тогда медведь пойдет. Да блин, сколько мы людей-то кладем, прежде чем медведь идет? У нас после этого десятки лет, блин. Ну а вы не опасаетесь, что вот такой откровенный разговор может как-то в стране ситуацию дестабилизировать, это будет нарубать. Не опасаюсь, не опасаюсь, потому что все должны собраться в кучу. И лучше знать, что к тебе враг может прийти и приготовиться сейчас, чем сделать это завтра. Среди кого это дестабилизирует? Среди рублевских обитателей, которые соберутся и съебут к тебе в поместье во Франции. Пускай съебывают уже наконец. Кто еще дестабилизируется? Если Газпром перестанет башки строить, да, которые тоже критикуют, потому что народные деньги растранжируют хрен знает, на что вместо того, чтобы этот ЧВК, блин, в кучу собрать. Ну да, с ЧВК там история, конечно, да, неприятная Ну где наш Трошев? Он обещал нам все да, рассказать смотри, про я... почет. Да, сейчас я тебе, еще... я тебе сейчас, рас... сейчас. Ага. расскажу тебе два слова про это и позовем этого Трошева, да? Да. Значит, чтобы ничего не... А, вот у меня Сергей Кожугетович, письмо, да. Письмо, Амелья, да. Значит, э, хотел напомнить такую историю про э, Сирию. Значит, в Сирии был ИГИЛ, да? И в Сирии ИГИЛ получал достаточные средства для того, чтобы там делать различные закупки. Все думали, что их американцы снабжают. Они их снабжали, но без денег ИГИЛ бы сдулся. И в свое время мне задали вопрос в Сирии, что нужно сделать, чтобы остановить сирийский конфликт. Я сказал, поехать на Рублевку. И забрать одного человека. Я могу ошибаться и не буду утверждать. Но как дает информацию мои агентурные источники в Сирии, то что есть в СМИ, живет на Рублевке Джордж Хисуани, по-моему. Бизнесмен, который торгует нефтью. Этот бизнесмен торгует нефтью и в том числе он покупал нефть у ИГИЛ. А дальше эта нефть уходила через ряд стран и доходила до Европы. Мы все шумели и говорили, что игиловскую нефть покупает Европа. А мы чего у себя на Рублевке-то не закрыли этот дом на ключ, где сидел человек, который, собственно говоря, рулил этой нефтью? Вопрос. То же самое и сейчас происходит. То предательство, которое сегодня есть, оно есть в различных эшелонах власти в России. Не говоря даже про агентов Ходорковского. Но огромное количество людей, которые сидят, трет руки и говорят, «Да хрен то с ним! Нам бы пройти уже это СВО как страшный сон!» По-тихому договориться с америкосами, для того, чтобы они нам дали жить нормально. Но надо помнить главную вещь. Пошли бы мы на Украину, или Украина пошла на нас. Мы знали, что они будут наступать. Это уже вторично. Сегодня идет война, и никогда мир не остановится перед тем, чтобы расчленить Россию на части. И поэтому либо мы сейчас дадим им отпор, либо страны под названием Российской Федерации может оказаться не будет. И поэтому сейчас надо сопротивляться. И то, что я рассказываю, это именно с главной целью. Первое. Дайте снаряды. Второе. Хватит ссать, что кто-то придет на танков в Москву. Никто идти в Москву не собираются, сука, бахнуть надо брать. Третье. Заройтесь в окопы. Не увольняйте целыми днями нормальных военачальников. Сколько сейчас у нас уволено, да? Давайте, у меня тут бумажка была где-то сделана, да? Там тут много интересных это, это не все, да. Дворникова уволили, Чайкова уволили, Житков уволили, Сычевова уволили, Журавлева уволили, Муратова уволили, Бортникова уволили, Лапина, Степлинский потом вернули. А почему они возвращаются? Почему они готовы на унижение многие и на ложь, чтобы вернуться? Потому что мне один человек давным-давно сказал фразу о том, что если ты служишь и тебя уволили сегодня, то завтра тебя не возьмут. Так сложны традиции. Если тебя завтра не возьмут, ты куда денешься, ты чего умеешь, ты дослужился до генерала, ты пришел сюда служить. И то, что, извиняюсь, когда-то, в какие-то года, может быть, там 200 лет назад, да, армии управляли дебилы, если эти дебилы управляют армией, а завтра придет беда в страну, ты уже служить не будешь, ты уже не сможешь выполнить свой долг. Поэтому многие вынуждены мириться с тем, что происходит, сидеть, как говорится, на жопе ровно, молчать. Ну, насколько я знаю, Теплинского он на жопе ровно не сидит. А я, я по... понимаю... а я поэтому и сказал, что Теплинский вынужден был вернуться. И Лапин, Он и... реально тоже и... переживает за пацанов, Абсолютно верно. и да. за десантников, и так да. далее. Для него родина и честь не пустые слова. Абсолютно насколько верно. Я знаком и поверхностно с этим человеком, и... ну, у меня такое мнение сформировалось. Да, и бегство подразделения определенных с северного направления красный лиман и так далее это тоже было на 80 процентов не вина генерала лапина смотреть надо дальше и выше Проходите вот сюда мы попросим вас этот трошев Андрей Николаевич который знает подробнейшим образом сколько. герой Российской Федерации, герой Российской Федерации там ордена мужество красные звезды у него две вот э, как говорилось э, Ваньке за атаку красную звезду не давали Маньки давали он тот Вань, который две получил да по боеприпасам э, вот тут как раз шла речь да пока вас не было мне Евгений Викторович рассказывал что действительно есть там определенная методика которая позволяет э, Действительно, ну, грамотно рассчитать количество боеприпасов, сколько их необходимо, их применение и так далее, и так далее. Исходя из сегодняшней обстановки, которая сложилась, которой вы тоже владеете, насколько это соответствует вообще там военной науке, военному искусству... Ну, первое, что, по количеству боеприпасов, безусловно, для того, чтобы делать расчет, есть различные методики. Допустим, методика оперативно-тактических расчетов, где четко прописано, какое количество для поражения каких целей нужно идти. Боевой обстановкой, когда рассчитывает, определяет, прежде всего, планирование идет от противника. То есть, как, какое количество батальонов, какие, какое количество бригад будет э, у противника находиться. Исходя из этого, делается расчет своих сил и средств. В том числе и делается необходимый расчет боеприпасов, которые необходимы для выполнения этой задачи. Вот так вот, если коротко сказать. Нет, Тогда, ну а если не посмотреть. коротко, насколько это к реальности относится? Вот сейчас. Ну, к реальности, допустим, да, у меня Ну вот стоит, прямо вот, сегодня. На простом примере приведу, да. Э, против меня стоит э, батальон противника. Батальон трехротного состава, три взвода. Мы определяем, что их боевые порядки, это минимум будет 9 зводов в боевых порядках их стоять. Глубиной здесь в городе 100 на 100 метров. По тактическим нормативам может быть располагаться бы 300 на 200. Для того, чтобы нанести поражение противника на опорном пункте, взводном опорном пункте 100 на 100 метров, это 180 снарядов 152 мм калибра, либо 220 снарядов 227 мм калибра. Для того, чтобы подавить эту цель. С математическим ожиданием 30%. Ну, то есть это реальная математика, которая да, не является да. супер какой-то сложной. То есть это просто можно просто сесть, почитать. Вот у меня есть здесь батальон противника. Чтобы мне его уничтожить, мне необходимо минимум... Вот такое количество боеприпасов. Конкретно. Если я их... Это количество боепрессов имеют, значит, у меня есть все возможности выполнить эту задачу. Ну вот, э, в соответствии с, ну, условно говоря, вот этим уставом, эт этими методиками, которые тоже были написаны кровью, вот сейчас насколько это к реальности относится? Насколько ну, к реальности это вы... так? Или для... какой разрыв между э, нормальной, выполнения. здоровой, военной методикой и тем, что происходит сейчас? Реально мы сейчас получаем от необходимого количества боеприпасов, которые нужно затратить для выполнения задачи на день, мы получаем 10-15% основных видов боеприпасов. Что относится к артиллерии? Это 122-152-мм калибра. К это то, что нужно нам. А если брать расчеты, которые Андрей Николаевич говорит, классические, то это там 2%. Реально. Ну, реально, да. А, это вы получаете из, от того, из, что вы запрашиваете? Из, из нашей потребности, с пониманием того, что мы столько, сколько он сказал, мы, конечно, не тратим, мы... Имеем там разведку хорошую, там много вещей, которые позволяют нам экономить эти боеприпасы. Ну а вот у вас, как у опытного командира, тоже для понимания, чтобы зрителям объяснить, вот чем червата эта нехватка при штурмовых действиях. То есть получается то, что не сделал металлический снаряд, который летел, вынужденный просто ребята своим, просто грубо говоря, телом, просто своими жизнями. Реально, вот тот расчет боеприпасов, который я вам сказал, ну, ну, в среднем, говорю, 200 снарядов на 1 гектар, это дает возможность о том, что в течение 15 минут, если этот взводный опорный пункт является объектом атаки, в течение 15 минут с этого опорного пункта не будет произведено ни одного выстрела. Что позволит штурмовым... На... Сможем пройти, да, потому что мы подходим на рубеж безопасного удаления 450 метров, 450 метров пробежать просто на... Пробежать. Тем более мы... через поле, там, в посадке если мы даже не горы. Боевая Пойдем. скорость идет в комбинированном порядке, в бронированном порядке, или комбинированном, 100 метров в минуту, Пешим в пешем строю 50 метров. В атаку, когда ты идешь, ты не бежишь, как борзов 100 метров, ну, за 13 секунд. Да, или как Хузейна... Вот считайте, а... 50 метров в минуту, мне нужно пройти 450 метров. 9 минут мне нужно подходить к цели. Бежать, да, очень хорошо. Чем быстрее ты подойдешь... Цели тем. Ну, Во-первых, не один бежишь, бежишь во-вторых, когда добежишь до противника, ты бесил, просто упадешь ему на голову на его штуки. И уже не знаешь. А тебе штурмовать. еще надо стрелять, надо думать, надо управлять и так дальше. То поэтому есть это все абсолютно взаимосвязано. взаимосвязано все как? взаимосвязано. Да. И поэтому потери растут в разы. А матерям, женам и детям надо объяснять, почему он погиб. И за это кто-то ответственность должен взять. Ну вот кроме того, допустим, я добав бы добавил еще что. вот Кроме тех опорных пунктов, которые есть, есть еще огневые позиции артиллерии противника Горы тоже надо поражать. Ну, они уже, Потому да, что да, пока вот, мы будем двигаться, даже выходя из э, э, на рубеж перехода в атаку, мы бы подвергаем полотенка такая же разведка. такие. А я поражение. сталкивался. Они ну, точно ты... так же работает. Значит, нам надо давить, кроме опорных пунктов, надо давить артиллерию, которая находится на огневой позиции. Ее надо разведать, и то же самое на время нашего, наших движений, чтобы она никаких противодействий против нас не применяла. Это тоже расход боеприпасов. Ну конечно, я, кстати, вот Тоже просто... артиллерийское орудие, это нужно его в течение 3-5-10 минут по нему отработать своей артиллерией, огневым налетом. А это еще сто-сто 150 снарядов на каждое артиллерийское средство идет. Да, я просто добавлю из личных наблюдений, из личного опыта, что это действительно так. Бывают ситуации, когда мы заберем какую-то позицию, но поскольку нету боеприпасов, чтобы подавить их артиллерийское орудие, они получают информацию, что позиция потеряна, их Конечно, людей там нет. Абсолютно И нет. они просто тех штурмовиков, которые туда зашли, даже закрепились, ждут, когда к ним потянутся да, резервы, там, дополнительные боеприпасы, они просто нещадно начинают эту позицию уничтожать просто в мясо. И те штурмовики, да? которые да. заняли, она становится, по сути дела, нейтральной полосой и приходится ее заново занимать. Фильм ⁇ «Лучшие в аду ⁇ Надо посчитать, сколько боеприпасов было потрачено. В течение съемок фильма было потрачено 5000 артиллерийских снарядов. Вот так. Они бы сейчас пришли. Задний. За... Не, я имею в виду, что в фильме ⁇ задний ⁇ И как раз это и есть эти 4000, которые просим на день мы. Если ты знаешь основы артиллерии, дальнейший успех в ее импровизации. В ее импровизация. не надо придерживаться каких-то рамок. Ты должен включать голову, думать, как думает противник, а противник думает так же, как и мы, потому что такие же мужики, как и мы, да, русскоязычные, будем так говорить. Не нужно включать уже голову и создавать такие условия для противника, обманные и выгодные для себя, чтобы эффективно можно было поражать противника. Ну Так это значит командиры, грубо говоря, вот этого... Командного звена там на уровне там, командиров рот или там условно говоря командиров батальонов, они должны иметь право принятия решений. Абсолютно. Они верно. Вот так это должно быть. Они хотя бы должны доводить до своего руководства, до своих командиров и вместе принимать решения. Хотя а вот бы так. На... Или делать это максимально просто общаясь вот с многими артиллеристами Министерства обороны, да, у меня складываются впечатления. Ну не складываются впечатления, а даже, наверное, это так и есть. Они просто лишены инициативы. Война это не только исполнение прямых приказов, потому что тот командир, который сидит на пункте управления далеко-далеко, на самом деле, то он и реально не представляет, что это происходит впереди. Абсолютно а тот верно. офицер, который находится на переднем крае, который наблюдает в онлайне, что реально происходит, действия своих подразделений, действия противника, и когда он не лишён инициативы, если у него еще есть определенные знания, он может принимать кардинальные решения по изменению этой ситуации. Но когда просто сидят все и ждут какого-то приказа сверху, им об импровизации никаких, никакой речи даже не может быть. Вот а у нас. Систем... Ну то есть война на самом деле это же творчество и Конечно, искусство я... обмана, искусство это творчество, есть, и коллективная это... работа, правильно? Как командир все время любит говорить, что война это коллективный труд. А у нас получается. Ну и не так... просто труд такой, что ты как там, условно говоря, на как на заводе. Понятно, дисциплина важна, но как раз мы сейчас говорим про импровизацию. Да. И про то, за счет чего тем же Панфиловцам во многом да. удалось остановить наступление немцев. Когда вот я просто всем стараюсь раздавать эту книжку, она реально крутая, «Волоколамское шоссе» Александра Бека, где двумя ротами могли сдерживать, истощать, изматывать огромное количество немецких сил, затрудняя их продвижение непосредственно к Москве. И Панфилов... Именно и учил этого командира думать впереди, на передке самостоятельно, самому импровизировать, самому наебывать противника Эти, ты, эти те шесть тысяч э, ротных, которые есть у нас в ЧВК Вагнер и которые никогда не пойдут в армию, потому что они не могут вылизывать задницы и они хотят, чтобы с ними считались. И поэтому любой из этих родных сюда может прийти и с ним будут разговаривать сказать, с человеком и не будет хамства и истерик. Вот это самое главное, несмотря на жесткие требования. — Евгений Викторович, ну вот завершая да, наше крайне эмоциональное, с другой стороны обстоятельное общение, до 9 мая в Москву на парад собираетесь или в Питер? — Нет, Почему? у нас, во-первых, работы много, а во-вторых, мы собрались с Советом командиров, обсудили вопрос 9 мая, потому что приглашений со всех сторон сыпется большое количество. Наше мнение следующее. То, что сегодня происходит и то, что начало происходить с конца февраля 22 года, это не делает чести русскому оружию. Это может привести к большой трагедии для России. И поэтому мы сегодня не имеем права на то, чтобы праздновать этот праздник 9 мая с точки зрения праздника. Мы должны отдать долг памяти и уважение тем, кто выиграл эту войну. Они выиграли в тяжелой работе, с большими потерями, победили фашистов. И мы относимся с уважением, почтением и, там, и так далее к тем, кто это сделал. Но ходить и лязгать железными цацками, кататься на кабриолетах и слушать торжественную музыку, я считаю, права у нас никакого нету. Мы его еще не заслужили. Не заслужили. И мирные граждане, те, кто живут в Москве с детьми, пускай сходят, посмотрят это на как театральное представление. Единственное, что жалко, что у нас остались в основном театральные представления. И были потешные полки у царей различных. Вот у нас главная история, что мы начинаем быть просто потешными полками. У нас на сегодняшний день, как зам по артиллерии сказал, да, замкомандира, о том, что у нас артиллерийское училище единственное, да, кастрированное, блин. А у нас парки-патриоты, эти... Бег этот, гонка героев, танковые биатлоны. Блядь, где эти биатлоны на поле боя? Ищем, найти не можем. А противник крутит карусели. Рассказывал ты? Нет. Вот сейчас расскажет про карусели еще. А, а противник крутит карусели такие, что мама не горюй. И вместо того, чтобы танковые биатлоны, выставка армии. Вот смотрите в том году выставка армии, какая была истерика и запихивали этого робота собачка розовенькая, да, там в черном костюмчике, которая ходила со спиной на, э, на спине с гранатометом. Ты сука, блядь, зайди в лесополосу поставь эту собачку, она докуда дойдет с этим гранатометом. За нее будет боец ползти, блядь, заряжать ей снегущую гранату, да, чтобы собачка опять походила, поморгала глазками и выстрелила еще раз, блядь. А после этого этот раненый боец еще одну гранату будет заряжать, блядь, и собачка будет стрелять из гранатомета ходить. Это называется на потеху. Просто на потеху. А у нас армия должна быть, которая большую страну защищает. Итак, резюме. Первое. Армия должна воевать со снарядами. Второе. Армия должна воевать с нормальным управлением. Все клерки вокруг военной должны вылезти из кабинетов и ехать на передовую, чтобы понимать реальную ситуацию. Надо прекратить друг другу врать, оценивать по достоинству противника и понимать о том, что в ближайшее время начнется контрнаступление. Это контрнаступление может закончиться трагедией для нашей страны, если не собраться в кучу. Я это делаю на основе того, что я нахожусь здесь, лазю там, где находятся бойцы, и вижу реальную обстановку, которая происходит. Поэтому врать надо прекращать, пропагандой надо уменьшать, и надо готовиться к ответному удару. А рассказ о том, что у нас все в порядке, надо завязывать. Ну, завершая всю эту беседу, поблагодарю за откровенный разговор своих собеседников важное считаю отметить следующее что Лично у меня, я думаю, Евгения Викторовича, не стояла задача во время этого выпуска как-то дискредитировать кого-то, в том числе нашу армию, тем более русского солдата. Я общаюсь с большим количеством бойцов, в их героизме у меня нет повода сомневаться, будь то бойцы ЧВК «Вагнер», будь то ребята из Донбасса, будь то десантники, будь то кто угодно, кто реально находится на поле боя, я вижу огромное количество русских героев и мы сегодня говорили не э, о проблемах не для того чтобы, повторюсь, кого-то дискредитировать, а для того, чтобы избегать и избежать той трагедии, которая, возможно, над нами. Нависло. Ребята считают, что это стопроцентный сейчас вариант, когда неонацисты в ближайшее время пойдут в наступление. Это там, не вопрос чьих-то фантазий, не вопрос каких-то информационных пиар-компаний. Это действительно реальная угроза. И на кону стоит судьба нашей страны. И именно это нас побудило к откровенному разговору. Я предоставил возможность высказаться тем, кто действительно находится на острие сегодня наших штурмов, на острие наших атак. И если это прекратится, как было сказано уже до этого, если мы прекратим продвигаться вперед, это может обернуться для нас огромной катастрофой. Спасибо за честный разговор. Мы тоже все выкладываем абсолютно без купюр, я считаю, что в данной конкретной ситуации, при тех раскладах, которые сегодня существуют, все вправе это услышать.